Следующая буква Lam. Lam. Альтернатива этой буквы на русском языке буква «Л» в слове «Лошадь», «Лук». правописание я показываю курсором, вот так вот пишется. А при предназначении вы ставите конец языка вот сюда, я показываю курсором. «Л» «Л» «Л» А это интересные рисунки про эту букву. А это наш канал на YouTube. А это в Instagram. Телеграм. Канал на Telegram. Это наша страница в Твиттере. Ссылки на эти каналы и страницы можете найти в комментариях.